мой обнаружим противник Огненько. Один есть. Полития. Проверили в Есть пробитие. Ниже. пробитие. обнаружен противник. Пробитие. Захвачено. Пробитие. Есть два фрага! Максимальная скорость снижена. Есть, три фрага. children! Hey, boys, boys! Уничтожен. Еще один и воином будешь уничтожен. воин.